Раз в жизни по команде начальство фальсифицировали доказательства, станут они нормально закреплять доказательства, да зачем им это Марокко? Нафига? Если можно пройти простым путем и все нарисовать, зачем идти сложным путем? Но если они по тем делам фальсифицируют, почему нельзя по всем фальсифицировать? Фальсификация всегда проще, гораздо проще. Поэтому я очень удивился, что только одного следователя за фальсификацию доказательств посадили. Я говорю, я вот не кровожадный человек и считаю, что смертная казнь должна отсутствовать в нормальной стране. Но я считаю, что она должна как исключительная мера применяться к преступникам. Ну, назовем их врагами народа. Такими, как Путин, Медведев и все такие прочие. И к тем, кто фальсифицирует доказательства. Обязательно. За фальсификацию доказать должна быть смертная казнь. Не два, не пять, не пятьдесят лет в тюрьме. Только смерть. Только смерть. Вообще безальтернативная статья. Сфальсифицировал. Неважно сколько. На два года. На, на полмесяца. На сколько он там сфальсифицировал. Неважно. Смертная казнь. Все. И тогда, когда это будет безальтернативная статья, вот тогда мне, я думаю, никто не захочет играть в такие игры с судьбой, в такую, в русскую рулетку. А вот в кабинете у замминистра энергетики после ареста Цуркан прошли обу.